Так, ребята, мы все приехали на K1 Speed. Мертвая тишина внутри. Телевизор, вон там, видишь. Там мы будем смотреть, кто из нас первый. Так, наши имена зовут, видите? Мы уже Я готовы. Не знаю, почему меня сюда поместили. Колесики такие лысенькие. Вот видите. Мы сейчас ждем нашей очереди, когда нас подключат. Странно для меня что? Вот подходят люди, которые будут с нами соревноваться, ну и дальше посмотрим мы сегодня в первом месте вот там так, нас включают так, мы выезжаем Иехали. Thank yep. Как why? Ты что не знаешь? Ты родился no. третьим. No. Ребята, вы смотрите, залети, а? Итак, дорогие мои, смотрите, куда я залазю на первое место. Итак, вы видите, что здесь происходит. Не О, -о, -о. А, я уже удел на своем кресле. <съяк> Оп, то а! Ну конечно, конечно, кто же должен сесть на самое почетное место.